Сегодня я хочу поговорить о теме, которая, на мой взгляд, практически вообще в последнее время не освещается ни в интернете, ни в каких-то видеосюжетах, ни в статьях, посвященной серьезному карфишингу. А тема это как правильно найти точку под водой, используя специальное маркерное удилище и специальную маркерную оснастку. На мой взгляд, от того, Насколько правильно найдено место под водой, зависит 40% успеха на рыбалке. Какая бы ни была замечательная прикормка, какие бы ни были удивительные насадки. Но если вся эта пищевая благодать будет падать не туда, рыба, скорее всего, не найдет эти вкусности и, соответственно, не клюнет. Раскрыть тему, как правильно найти точку лова я хочу попросить своего товарища Арсения Демина, с которым мы сейчас как раз находимся на карповой рыбалке, пытаемся поймать сложного карпа, и я думаю, он это сделает в наибольшей степени хорошо, потому что его опыт ловли карпов более 14 лет, и я думаю, за свою жизнь он искал реально сотни перспективных точек, тем более у него есть классный опыт соревновательный. И поэтому давайте он расскажет нам, как он ищет точку. Сень, покажи удивительным нашим зрителям о том, как искать точку с помощью маркерного удилища. Крование – это основа карповой рыбалки. И 90% вашего улова состоит из правильного выбранного места. Прикормка и насадка – это уже как бы не ну, это не последние части, да, но не столь важны, как маркирование. То есть, например, на данном водоеме это сделать достаточно, ну, не так проблематично, но есть свои свойства. В плане того, что водоем с дна у него суглинок и достаточно жестковато. Дальнюю точку мы поставили на 112 метрах. Там находится небольшой ил. Они очень глубокие, судя по всему, после раз оснасток не очень вонючий. Но, а, учитывая перепад погоды, достаточно сильный, рыба все-таки стоит преимущественно на небольшом или, так как он все-таки теплее. Глубина в месте лова 4,6-4,8. Решили остановиться на этой точке, так как а, решили, что она будет более продуктивная, и, в общем-то, она нас не подвела. Я исп... Само значение маркера состоит из поплавка маркерного груза, некого пластикового колечка, который ходит по шок лидера. Да? Основная леска, конечно, плетеная. Катушку удобнее использовать с ботинаром, так как стравливать леску во время парамера глубины. Нам намного удобнее, нежели, скажем, с обычным перед... передним фрикционом, хотя многие используют и обычной катушки груза всевозможные ямеры пользуюсь таким вот э, пулевидным, э, с грунт за цепами почему потому что хороший вылет хорошо цепляется за за за, за дно сейчас мы выставим маркер по покажем промерим как все это выглядит сейчас мы сделаем заброс и уже непосредственно начнем щупать так сказать дно нашим ручным и холодным, который позволит нам понять его более четко. Марк при забросе дошел до эклипса, что говорит о том, что, в общем-то, попали в нужное место. Сразу после заброса желательно, конечно, промерить глубину. Сейчас я только сниму скрипсы, чтобы спокойно все это сделать. Перед промером подтягиваем маркер к грузу, чтобы он был у самого дна. И желательно, конечно, здесь у нас стоит удочка. Сейчас мы на время снимем. Притопить непосредственно хлыст к воде чтобы плетня так плетенная леска также шла под водой не не не не сплывала открываем батеран начинаем считать первое деление у нас идет 15 сантиметров второе 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Наш маркер вышел. На счет 15 это у нас с вами получается 4,5 метра. Это место нашего лова, где мы ловим непосредственно с дальней, с дальней точки. Но чтоб, скажем, Посмотри, что находится ближе, ну, к примеру, чтобы понимать по дну. Мы сейчас протащим в несколько метров к себе и посмотрим, что там находится. Также закрываем байдераннер, подматываем маркер к грузу. Если удилище э, достаточно быстрое, как у меня, например, лучше маркер во время протягивания по дну держать 45 градусов, чуть повыше. Если более мягкое, лучше ближе к воде, так как э, из-за строя меня, э, меняется чувствительность на, на бланке. И когда протягиваете, под ну, желательно держать руку на бланке и между пальцев запустить шнур. То есть ощущения тактильные будут нам, намного сильнее. Ну, здесь дно, ну, как я и говорил, с небольшим покрытием мыла. То, что, в общем-то, мы искали. Опять, после каждого протягивания подбираем маркер грузу и также продолжаем смотреть глубину. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Здесь пошел небольшой, небольшое углубление к нам сюда То есть уже получилось 4,80 Сейчас будет свал еще чуть поглубже Там он чуть пожестче, но все-таки рыба как таковая У нас кривала непосредственно с более высокой точки. Также закрываем батя, подтягиваем маркер грузу И еще раз протаскиваем. Ну, становится более жесткое. Здесь маркер опять же на 16, то есть та же самая глубина, что была перед этим промером, 4,80, почти ну, ближе к 5 метрам. Вот. Так что начинаем щупать дальше. То есть в принципе любой перепад дна по глубине, по жесткости может вам принести очень, очень хороший улов. Из своей практики могу сказать, что вот ловли на таких водоемах, типа суглинка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, опять, опять же та же глубина. На таких водоемах типа суглинка очень перспективные места это переход жесткого дна на мягкое. Ну, это, по крайней мере, было так у меня. То есть все мои рыбалки, непосредственно, которые проходили на карьерах, на суглинистых водоемах, именно приносили больше пользы, когда, когда именно происходила ловля на переходе дна жесткого на мягкое, на мягкое либо наоборот. Ну, наш стол продолжается, который по глубине 4,8, 4,8, 4,9 местами. Вот. Сюда ближе пойдут некоторые перепады по глубине. Но ну, они будут достаточно глубже, мы решили остановиться непосредственно на этом участке. Чем отличаются маркера, маркерное удилище, скажем, от обычной удочки? В первую очередь тем, что маркерное удилище более с чистым графитом и... Более звонкая, то есть все э, неровности дна, э, ракушка, камешек, все это передается непосредственно через бланк вам в руку, если вы держите руку на бланке как, как, во время протягивания маркера по, по дну. Тесты у них всевозможные, то есть от 2 75 и выше, но ну, это уже каждый подбирает под себя, под, э, скажем, как правило, под свои рабочие удилища. Сень, большое тебе спасибо за вот эту науку. Многое для себя нового почерпнул. Считаю, что чем больше людей ну, высказывают свое мнение на предмет того или иного процесса, тем больше человек обогащается. Потому что я, например, постоянно следую вот этой позиции жизненной, что учиться у каждого, кто преуспел. И только благодаря этому сам буду в этом расти и развиваться. Уважаемые телезрители, советую вам, учитесь карповой ловле. Учитесь не просто вываживать рыбу, но ее искать.